Приветствую друзья. Давно не ходил в гости никуда, и вот зашел к своему коллеге Дмитрию в очередной его. Он у него уже сеть магазинов. В очередной магазин. И покажу вам, что тут у него есть интересного. какие-то каретные микрочасы. Дмитрий немного занят, не сможет рассказать, поэтому прокомментирует Ценников у него как водится в антикварных магазинах краснодарских не бывает. Дмитрий лично проводит экскурсию и показывает, рассказывает. Хотя нет, вот на каких-то предметах даже ценники существуют. Ну, а учитывая нынешнюю обстановку, когда все меняется и цены изменяются постоянно, это неудивительно. Просто покажу вам, что здесь у него интересного. Увижу. большой выбор парфуровых чашек он любезно отвлекся от дел и включил нам свет Ты готовься привет передашь зрителям конце ролика позовешь к себе Различный. довольно большой выбор различные вот это все Мейсон подсказывает Дмитрий. Вся верхняя полка. Очень интересно. Так что любители фарфора Мейсон, добро пожаловать в Краснодар. На улицу Гоголя. Гоголя 61. Гоголя 61. А это что, все? Царская Россия вторая полка. Вторая полка. Вот вторая это вот все подборка. Да. О, друзья, как интересно. Смотрите, вся да, подборка. Да, да, Путецов, заводы. Различные заводы. Фарфоровые Российской империи вот там вижу Наполеон В компании бредут пленные что ли в формате вот после кино кино, кино такая форма необычная да трикник да, для да. картины необычная да. история нет трикник ко мне но шкаф нужен кто-то выложил. шкаф нужен для открытия предложение шкаф мне не нужен группа он нужен. меня только шкаф Покажи, что за шкаф. Ну, ты хочешь, чтобы я тебе сейчас шкаф нужен? Не вспомнил Не вспомни, а кому я хотел это сказать. Он не вспомнит. Оно? Да, да. Очень красивая фарфоровая Конфетница или фруктовница. Как будто полотенца вышетая. Форфоровая. А третья полка, что это? Европа? Либо угу. муж сборная Япония, различных интересных красивых и дорогих предметов обратите внимание свет отрегулирован Франциская. Лучше всего попадает даже не на Мейсона, а на русский фарфор. Ну это традиционная скифская история. Дмитрий ее поддерживает. Вот ну, а еще целый... Видите какой объем бесконечный. Но туда в кладовую не будем пробираться. Ну чтобы не приглашали. Здесь еще. Полка фарфора. Много красивого стекла на окне полка, возможно, отсвечивает изображение. Ну как есть извините. Все, да? Я не знаю, что, но это после тебя. Слушай, а ну да. прям да. Ну как должен быть. Да? Угу. Не, ну. Я ну, еще ну, не говорю, если я еще подготовился, я, я, я не знаю, я... кайфовую. Подготовишься, скажешь, я придем это снимать это отдельно. Покупку, как у себя дома. Так но... за обзорочку сейчас сделаю вам, друзья. Что, что здесь у Дмитрия есть? Ну, все, а в ближайшее время организуем. Ролик, несмотря на то, что YouTube заблокировал возможность трансляции из прямого эфира, мы найдем техническую возможность и организуем трансляцию из магазина Дмитрия. И он сам лично расскажет, как много у него всего интересного. Стекло бросается в глаза. Своей радугой неприличное число. Обязательно загляните в магазин Дмитрия, если будете в Краснодаре. Приглашение для иногородних любителей антиквариата. Еще один шкафчик. А вот и наш старый я знакомый. Мимо прохожу. Конечно, мимо проходил. Тут называется, все тени О! исчезают в полдень. Привет. Привет, Петрович. А тут надо, потому что он без... обижается, не что если я прохожу и не захожу. Правильно. Мимо нас не ходишь, поэтому и не заходишь. Что да? делаю, спасибо, что а не что ты ко мне не происходит? заходишь? Да, вот только выбрался. Да? У нас новое там животное Ты же говорил, того, у тебя вопросов куча накопилась. Куча накопилась, приду обязательно запишем. Мы в прямом эфире, так что привет зрителям. Они а, при все... привет. Мы живые, все нормально, все функционирует. Придем записывать ролик Петровичу. И расскажет Петрович, что там новенького у него. Новости ну, есть какие-то технологические. Да, навалом. Замечательно, обязательно приду. По Поприкольные такие, значит. Ну, интерес... ну, иногда звоню там своим студентам, говорю, ну хотите фокусы показать? Офигенно. Развлекаемся. Офигенно. Обязательно приду к тебе за рулем. Что, Дима, забрасывает работой? Ну, да. Свой, ну правильно делает. Даже за... тебе не слушаешь. Ну я его не Дима, я его Митя. Ну если что у нас есть там проблема с этим. <связать> <связать> Он трех с половиной. <связать> а, <долл>. Очень <связать> много. Я внутри. не обижался, я мимо пробегаю уже. Спокойно, Что? Стекла различного. Или наоборот, Давай Я, пускай Дмитрий болеет еще темой бюстов различных у него огромная коллекция бюстов известных людей.